Лес рубят, щепки летят, но иногда летят и бензопилы. Но есть способ снизить вероятность полопки инструмента и продлить его ресурс. Лесорубы освобождают парк от старых деревьев, работают от рассвета и до заката несколькими бензопилами. Для такого инструмента в линейке продуктов Супротек есть трибосостав Мототек-2. Размешали смесь, присадку. Вот, готовим топливо для заливки в бензопилу. Добавляем 50 мл. Тщательно размешиваем и топливо готово к использованию. Либо составы Супротек помогают не только автомобильным двигателям, но и мототехнике, в том числе и бензопилам. После обработки нашими составами увеличивается компрессия двигателя бензопилы, что приводит к увеличению ее мощности. Также увеличивается ресурс за счет снижения коэффициента трения. Также снижается ее рабочая температура. Рабочая температура цилиндропоршневой группы, что приводит к снижению общей температуры бензопилы и снижает перегрев. Таким образом, это приводит к экономии горючесмазочных материалов, бензина, масла. В итоге это приводит к экономии ваших средств. Активный компонент, попадая в зону трения вместе с топливом и с маслом, который находится в топливе, создает условия, при котором на наиболее напряженных поверхностях трения цилиндропоршневой группы создается защитная структура. Это новый прочный слой, состоящий из железоуглеродистого соединения, Высокопористый, который удерживает плотнее смазочный материал и создает условия, при котором ресурс этого двигателя увеличивается как минимум в два раза. Шикарно. Супротек. Добавь жизни.